Будущее уже здесь. То, о чем я хочу вам рассказать, полностью изменит и трансформирует вашу жизнь, как это уже произошло с жизнями многих и многих людей по всему миру за последние несколько лет. Важно, чтобы вы понимали, это не просто кричащая реклама, это не пустышка, не мыльный пузырь. Информация, которой я хочу поделиться с вами, верна. Поэтому нейтрализуйте все отвлекающие факторы и сконцентрируйте ваше внимание. Возможности, которые оказывают по-настоящему значительное влияние на мир, появляются раз в десятилетие или около того. Все началось с телевидения, которое позволило совершить прорыв в коммуникациях. Очень многие люди разбогатели благодаря изобретению телевидения. А как насчет компьютера? Билла Гейтса, который сказал, что компьютер появится в каждом доме, считали ненормальным. И что теперь? Компьютер занял свое место в каждом доме. Интернет – это технология, и стала развиваться благодаря компьютерам. Помню, еще в 1999 году большинство людей считали электронную коммерцию и покупки в интернете невозможным делом. Им хотелось видеть, ощущать приобретаемые товары перед покупкой. Но сегодня продажи в интернете уже обогнали продажи в традиционных магазинах. А смартфон? Многие не понимали возможностей обычного сотового, что уж говорить о смартфоне. Это настоящий компьютер в нашем кармане с круглосуточным доступом к сети. Инновация, которая навсегда изменила наш образ жизни. Социальные сети, их не было еще 20 лет назад, а сегодня каждую минуту на YouTube загружается видеоконтент с суммарной продолжительностью более 80 часов. Сегодня на YouTube больше контента, чем теле и киноиндустрия смогли создать за 60 лет. Общение через социальные платформы навсегда изменило стиль нашего общения. Сегодня реклама в YouTube и Facebook стала даже популярнее, чем реклама по телевидению. Поэтому очень важно сегодня находиться на переднем краю инновационного фронта. Я расскажу вам о криптовалюте. Это именно та валюта, которая со временем вытеснит традиционные деньги. Это бизнес с триллионными оборотами, который изменит вашу жизнь, если вы увидите ее потенциал. Будьте внимательны, потому что эта концепция, эта бизнес-платформа за первый год своего существования сделала миллионерами 420 человек. Компания уже получает свыше 50 миллионов долларов дохода еженедельно. Около тысяч клиентов ежедневно приобретают наши пакетные предложения. За первый год в бизнесе компания сделала свыше 1 миллиарда долларов. Чтобы вы поняли масштаб, я скажу вам, что 1 миллиард за первый год – это неслыхано, ведь компания Microsoft заработала первый миллиард за 9 лет, Apple за 7 лет, быстрее всех был группон, миллиард за 2 года и 9 месяцев. А нам это удалось сделать за год. И мы только начинаем. Все началось с биткоин, родоначальника криптовалюты. Появившись в 2009 году, биткоин рос в цене с 10 центов до более чем 1200 долларов за единицу, что позволило многим людям по всему миру стать миллионерами. Большинство упустило свой шанс, поскольку сегодня стоимость биткоина примерно на уровне 380 долларов за единицу. Но что, если бы вы могли купить его по 5 долларов за штуку? Только представьте, какую прибыль вы могли бы получить. Позднее появилось множество новых типов криптовалют, которые сегодня доступны для обмена на специальной бирже Litecoin, Coin и так далее. Важно понимать, что возможности – серьезно обогатиться на этих новых валютах, также уже упущены. Мы уже не сможем получать феноменальные доходы. Биткоины создаются посредством компьютерной программы. Они нематериальны, их нельзя потрогать, точно так же, как и электронное письмо в сравнении с обычным. Если вы покупаете акцию у брокера, то можете контролировать свой аккаунт, но физически прикоснуться к своим акциям вы не можете. То же самое и с биткоином, но эта валюта имеет реальную ценность. Создатель биткоина решил написать код, который ограничит общее количество биткоинов до 21 миллиона. Это нормально, ведь создатель того или иного продукта всегда сам определяет максимально возможные объемы или количество. Процесс создания денежных криптоединиц с помощью компьютерной программы называется майнингом. С ростом спроса на данную валюту все больше людей по всему миру начинают заниматься майнингом. И поэтому добыть биткоин становится все сложнее и сложнее. Шесть лет назад для майнинга биткоинов можно было использовать обычный ноутбук, получая по несколько монет в день по мере выполнения компьютером определенных алгоритмов. Сегодня для того, чтобы добыть один биткоин при помощи вашего ноутбука, вам потребовалось бы затратить годы. И то без всякой гарантии на успех. Но как добывать монеты сегодня? Существуют компании, владеющие компьютерным и серверным оборудованием стоимостью в миллионы долларов. Это оборудование используется для добычи нескольких сотен биткоинов ежемесячно. Каждый месяц такие фирмы для майнинга тратят сотни тысяч долларов на электроэнергию. Понятно, что подобный масштаб недоступен простым смертным, поэтому у обычного человека есть лишь одна возможность получить биткоин – приобрести его в специальном обменнике для криптовалют в интернете. Бен Бернанке, бывший председатель Федеральной резервной системы, заявил, виртуальные денежные единицы могут иметь большой потенциал развития в долгосрочном периоде, особенно при наличии инновационных, более быстрых, безопасных и эффективных платежных систем. Именно это и произошло с биткоином. А вот человек, который получил реальные результаты. Джеред Кенна приобрел свой первый пакет 5000 биткоинов по цене 20 центов за штуку, потратив, всего тысячу долларов. Затем, когда цена выросла, он продал их по 258 долларов за штуку, получив прибыль в размере 1 миллион 290 тысяч долларов. Близнецы Уинклос также не сидели сложа руки. Они даже открыли свой трастовый фонд по работе с биткоинами. Они получили прибыль в 11 миллионов долларов, вложили ее в развитие биткоин и стали участника клуба миллионеров. С тех пор они многое сделали для развития сообщества биткоин. Есть люди, которые приняли верное решение и капитализировали свою возможность. А есть те, кто ее упустил. Вот человек по имени Том, житель Флориды. Он признается, что в 2009 его друг Стив купил 5000 биткоинов по 20 центов за штуку. Он посоветовал мне, чтобы я купил себе некоторое количество. Я провел интернет-исследование и наткнулся на множество статей, в которых рассказывалось, что биткоин – это финансовая пирамида, рассказывает Том. Между прочим, вы сегодня можете найти в интернете сотни и тысячи таких статей. Так или иначе, Том решил отказаться от покупки, а его друг Стив через 4 года продал свои биткоины и выручил более 8 миллионов долларов. Поэтому Том дал себе слово не упустить шанс во второй раз с новой валютой. Сегодня по всему миру можно найти специальные банкоматы по работе с биткоином с их помощью можно пополнять свой биткоиновый счет или же продавать биткоины и получать наличные на месте. Сегодня сотни тысяч предпринимателей, магазинов и заведений по всему миру принимают оплату не только наличными или банковской картой, но и биткоинами. Мы предоставляем вам новую цифровую валюту, и вы не должны упускать свой шанс, как в случае с биткоин. Это самая быстрорастущая и развивающаяся криптовалюта в мире сегодня. Почему мы считаем? что OneCoin, эта новая валюта, станет тем же, чем стал Facebook для MySpace. MySpace была первой в мире социальной сетью с сотнями тысяч пользователей. Затем на арену начали выходить и другие, в их числе Facebook, который стал сетью номер один в мире, разработав наиболее инновационный и дружественный пользователю интерфейс. MySpace уже не могла конкурировать с Facebook. Наша новая криптовалюта OneCoin, мы уверены, точно так же потеснит биткоин, поскольку владельцы нашей компании прекрасно разбираются в плюсах и минусах биткоин, так же, как и в любой другой валюте на рынке. Но нужно отдать должное биткоин. Это первая криптовалюта на рынке, и сегодня она все еще номер один. Биткоин – пионер и первооткрыватель на рынке криптовалют, но OneCoin – предлагает более эффективную модель развития и более эффективную систему. Великолепный стратег доктор Ружа Игнатова разработала новую модель для криптовалюты Ванкойн. Она получила ученую степень магистра экономики в университете Констанца, степень доктора юридических наук в университетах Оксфорда и Констанца. Она и ее муж владеют одной из крупнейших в Европе юридических фирм. В 2012 она была названа бизнес-леди года в Болгарии, как и в 2014 Она консультировала несколько компаний по вопросам криптовалюты, опубликовала две книги на тему криптовалют. Свою миссию доктор Игнатова видит в том, чтобы рассказать миру о могуществе и будущем криптовалюты при помощи усовершенствованной системы обучения. Она создала виртуальную денежную единицу, с которой не сможет конкурировать никто в мире. Обладая блестящим интеллектом, Ружа Игнатова справляется с любым делом, она успешно управляла сотнями миллионов долларов, работая в банковской сфере на протяжении многих лет. Вот ее награды и сертификаты, подтверждающие ее достижения. Доктор Игнатова – чрезвычайно благородный и честный человек с поразительной работоспособностью. Ее миссия – преобразование жизни людей при помощи обучения правильному использованию криптовалюты. А это книги доктора Игнатовой, которые она написала и опубликовала. Одна из них называется «Обучение ради прибыли». Доктор Ружа Игнатова также попала на обложку полгарского журнала Forbes, в котором была опубликована статья о системе OneCoin. Понятно, что такие издания не пишут о ком попало. Публикациям всегда предшествует тщательная подготовка и проверка компаний и деятельность на легитимность. Чрезвычайно важно – чтобы вы понимали, насколько надежным человеком является оружие Игнатова и какого доверия она заслуживает, как и система Ванкоин. В октябре 2015 года она стала одним из ключевых спикеровного мероприятия по вопросам будущего развития платежных систем наряду с президентами стран и крупнейших финансовых учреждений. Ванкоин, Виза и некоторые другие компании стали спонсором мероприятия, на которые не может попасть просто каждый желающий. Она владеет компанией стоимостью в миллиард долларов. Ей известно могущество банковской системы, а также роль криптовалюты в ее развитии. Вот почему Игнатова стала одним из спикеров этого международного мероприятия. Стэнфорд присоединился к университету Нью-Йорка и университет Дюка. Теперь они предлагают своим студентам курсы по изучению биткоин и криптовалют в целом, то есть по изучению совершенно новой отрасли финансового рынка. Стоимость данных курсов колеблется в пределах 13-18 тысяч долларов. Именно столько нужно заплатить, чтобы научиться делать деньги в криптовалютной отрасли пока сейчас. Думаю, теперь вы понимаете все значение данной отрасли и того, что в ней происходит. Мы предлагаем наши собственные обучающие продукты, которые являются гораздо более доступными, чем 18-тысячный университетский курс. Все они преподают трейдерские навыки в форме интерактивных видео, тестов, PDF-документов. Предусмотрены также сертификаты, подтверждающие прохождение вами курса. Вы узнаете о том, что такое криптовалюта, в чем ее преимущество, как ею торговать и даже о том, что ждет ее в будущем. Только подумайте, что это может значить для вас и вашей семьи. Все эти знания вы можете получить в рамках нашей образовательной программы One Academy. Доступны на разных языках кроме того как участник нашей академии вы получите бесплатные токены которые можно будет конвертировать использовать для майнинга криптовалюты я объясню вам почему все это так важно вы фактически получаете образование бесплатно представьте что вы пришли в стэнфордский университет и заплатили 18 тысяч долларов чтобы прослушать курс о криптовалюте и после этого вам сказали конечно вы можете никогда не использовать полученные знания ну вот вам 18 тысяч долларов в форме криптовалюты с признанной ценностью. Получается, что вы сможете заработать даже больше, чем вложили в получение образования. Так не делают ни в одном вузе планеты. Но в компании OneCoin вы получите бесплатные токены, которые можно конвертировать и использовать для майнинга ценного актива – криптовалюты. Вот что вы получите бесплатно в результате приобретения различных обучающих курсов. 1000 токенов за курс первого уровня стоимостью 130 евро, примерно 150 долларов. 5000 токенов за обучающий курс второго уровня 530 евро это около 600 долларов. 1000 10 токенов за курс третьего уровня стоимостью 1030 евро, что составляет почти 1200 долларов. 30 3000 токенов за курс четвертого уровня стоимостью 3030 евро примерно 3400 долларов. А за курс Академии 5 уровня стоимостью 5030 евро, примерно 5800 долларов, вы получите в общей сложности 60 тысяч токенов. Это все бесплатные токены, которые вы получаете по условиям соответствующих обучающих курсов. Вы можете конвертировать эти токены непосредственно в криптовалюту. Текущий курс на момент записи этой презентации 1 декабря 2015 года составляет 35 к 1. Таким образом, вы получаете 28 ванкойнов на первом уровне обучения, 143 на втором, 285 на третьем, 857 на четвертом и 1714 ванкоинов на пятом уровне. Каждое из предлагаемых пакетных предложений подлежит одноразовой регистрации и активации стоимостью всего 30 евро. Данные предложения не предусматривают автошип или какие-либо ежемесячные платежи. Это приобретение, которое вы совершаете один раз. В январе 2015 года криптовалюта Ванкоин стартовала на ценовом уровне 5 центов за единицу. И за первый год ее стоимость выросла более чем на 7 тысяч процентов. В мае за единицу предлагали 1 доллар 15 цент. Следует напомнить, что еще в феврале доктор Ружа Игнатова заявила, что ее криптовалюта войдет в тройку лучших на мировом рынке. Ее прогноз сбылся. Уже в мае валюта ванкоин заняла третье место в мире по объемам рыночной капитализации. В июне ее стоимость подскочила до 1 доллара 40 центов за единицу, за счет чего криптовалюта сохранила за собой третье место. По состоянию на 20 ноября 2015 года стоимость ванкоина составляет 3 доллара 56 центов, что делает эту валюту второй в мире среди всех криптовалют. Рыночная капитализация ванкоин составляет и 1,4 миллиарда долларов, что приближается к показателю биткоин. Только представьте себе, какое мощное развитие эта криптовалюта получила за такой короткий отрезок времени. Вы упустили старт биткоин? Так зачем же вам упускать эту валюту? Если бы можно было повернуть время вспять, то сколько бы вы приобрели биткоинов по цене 1 или 5 долларов за единицу, зная их сегодняшнюю стоимость под 400 долларов? Так зачем же выпускать возможность заработать на этой новой криптовалюте, цена которой уже выросла с 5 центов до 3 долларов 56 центов? Эта новая валюта только начинает свой путь. И если она будет хотя бы в 10 раз менее успешна, чем биткоин, вы все равно сможете заработать по сотни долларов на каждой единице. Система биткоин понадобилась 6 лет, чтобы привлечь 250 тысяч участников по всему миру. У Ванкоин... Уже более 727 тысяч участников по всему миру. Это только за первый год. Почему необходимо действовать срочно? С течением времени растет как цена, так и сложность майнинга валюты. Это значит, что каждые несколько недель возрастает количество токенов, необходимых для добычи одной монеты. А это значит, что вы сможете получить меньше монет по условиям выбранного пакета. Вот несколько примеров. Полгода назад мы могли купить пакет трейдер и получить 5000 токенов. Коэффициент сложности майнинга на тот момент составлял 4 к 1. Это значит, что вы могли бы стать обладателем 1250 ванкойнов. При текущей цене 3 доллара 60 центов их стоимость составила бы 4500 долларов. То есть, купив пакет стоимостью в 500 евро, вы могли бы заработать 4500 долларов в течение 6 месяцев. А как сегодня? Давайте сравним. Вы покупаете тот же пакет и получаете 5000 токенов. Но поскольку сложность майнинга возросла весьма значительно, коэффициент сегодня составляет уже 35 к 1. Это значит, что вы получаете уже только 143 ванкойна. Умножаем на 3,6 доллара, получаем 550 долларов. Приобретая курс второго уровня за 500 евро, вы получаете прямо в свой карман 550 долларов. Помните? что стоимость криптовалюты будет расти, а значит, будет расти и ваш капитал. Таким образом, 6 месяцев назад вы могли бы приобрести пакет тайкун трейдер за 5000 евро и получить 60 тысяч токенов. В соответствии с коэффициентом 4 к 1 вы могли бы получить 15 тысяч А если умножить это число на текущую цену 3 доллара 60 центов, получим 54 тысячи долларов. Таким образом вы могли превратить 5000 тысяч в 54 тысячи за 6 месяцев, просто оказавшись в нужном месте в нужное время. Сегодня 60 тысяч токенов дадут вам лишь 1714 ванкоинов, То есть по цене 3,6 доллара за единицу ваш капитал составит 6 семьдесят долларов. Эти примеры основаны на фактических событиях и данных статистики. Нет никакой гарантии на будущее. Но если учесть тот успех, который удалось снискать биткоину, то вполне вероятно, что цена новой валюты возрастет до 10, 20, 50 или даже в 100 долларов. У нас есть специальное предложение, обучающий уровень номер 6 нашей академии. Данный пакет стоит 12 530 евро и предусматривает проведение двух спритов ваших токенов для майнинга. Я расскажу вам, что это значит. Но вначале посмотрите, сколько токенов вы получаете, приобретя данный пакет. 150 тысяч. Кроме того, коэффициент сложности для вас будет понижен с 35 к 1 до 34 к 1. Таким образом, вы получаете 4412 ванкойнов, что при текущей цене в 3,6 доллара за единицу составляет 15 583 доллара. Смотрите. Вы потратили 12 530 евро, это около 14 тысяч долларов, а получили гораздо больше. Вот вы уже в прибыли. Но я еще ни слова не сказала о сплите. Позвольте вам пояснить, что это такое. Представьте, что вы взяли апельсин и разделили его надвое. Теперь у вас как бы два апельсина. В случае с нашими токенами, ваши 150 тысяч после первого сплита превращаются в 300 тысяч, а после второго в 600 тысяч. Каждый раз происходит удвоение количества ваших токенов, но при этом вы не вкладываете никаких дополнительных средств. Как я уже говорила, приобретение совершается только один раз. Благодаря сплитам вы получаете чрезвычайно большую добавочную стоимость. Посмотрите на этот сплит-барометр. Сейчас он показывает 93%. А как только столбик достигнет 100, произойдет сплит, и каждый владелец токенов удвоит объем своего аккаунта. Это даст нашим участникам возможность создать или добыть больше монет. Сплит происходит примерно один раз в три месяца. Но в последнее время бывает так, что сплит случается через два или даже полтора месяца. Так что обязательно приобретайте ваш пакет как можно скорее, чтобы поскорее начать майнинг и получить больше монет. Сделайте это до того, как стоимость криптовалюты вырастет, и до того, как произойдет следующий сплит, у нас есть еще одно предложение. Тайкун премиум комбо. По его условиям вы имеете право на 4 сплита ваших токенов для майнинга. Это означает, что если вы приобретаете пакеты с стоимостью 5030 и 12500 евро на общую сумму 17530 евро, то получаете 210 тысяч токенов. Первый сплит превращает их в 420, второй в 840, третий в 1 миллион 680 тысяч, четвертый в 3 миллиона 360 тысяч токенов. Таким образом, за приобретение, сделанное однажды, вы получаете огромный объем добавленной стоимости. А теперь представьте, что эти 3 миллиона 360 тысяч токенов превращаются в криптовалюту по цене 3 доллара 60 центов за единицу. Еще одно новое предложение – пакет «Фестиваль». Он позволит вам получить два дополнительных сплита сверх тех, что вы имеете по условиям приобретенных пакетов. Покупка данного пакета самого по себе даст вам 1 миллион токенов. Но представьте, что вы приобрели его в рамках тройного комбо. Тайкун за 5030, премиум за 12500 и фестиваль за 18800. Цена такого тройного пакета составляет 36 330 евро. Изначально вы получаете 460 тысяч токенов, но после 6 сплитов их число возрастает до 22 миллионов. Вы сможете превратить эти токены в криптовалюту. Это самое масштабное и перспективное предложение из всех, о которых нам на данный момент известно. Это одноразовое приобретение. И если вы проанализируете тот успех, которого удалось добиться биткоину, то будете просто счастливы, что приобрели данный тройной пакет, особенно когда криптовалюта вырастет в цене. Но это предложение будет доступно лишь в течение ограниченного времени. И напоследок самое вкусное – глобальная дебетовая карта, с помощью которой вы сможете продавать криптовалют в специальном обменнике, перечислять средства на ваш денежный счет в аккаунте – переводить их на вашу дебетовую карту и тратить ваши деньги всюду, где принимаются карты MasterCard. Вы можете прикрепить эту карту MasterCard к вашему бэк-офису. Тем, кто решит распространять данную информацию, кто захочет стать партнером нашей системы, комиссия за партнерское участие будут зачисляться непосредственно на вашу глобальную дебетовую карту. Подготовьтесь к глобальным изменениям в вашей жизни. Наконец-то появилась бизнес-модель, благодаря которой вы сможете получать значительные и легальные вознаграждения без необходимости продавать что-либо. Закажите ваше пакетное предложение немедленно, чтобы получать прибыль и изменять вашу жизнь уже в процессе обучения. Обратитесь к тому, кто предложил вам посмотреть это видео и поблагодарите. Поблагодарите за то, что они рассказали вам об этом сейчас, а не через 6 месяцев, когда и сложность майнинга будет гораздо выше. И сама валюта будет стоить гораздо больше. Пора действовать уже сейчас. И я поздравляю вас с тем, что вы посмотрели это видео. Если бы вы могли повернуть время вспять, то сколько бы биткоинов купили по цене 5 долларов за единицу? А если учесть, что сегодня они стоят более 300 долларов, история имеет свойство повторяться. Мы считаем, что нашли лучшую бизнес-модель и предлагаем рынку лучшую криптовалюту пока что по цене 5 долларов за единицу. А вы можете себе представить, какую прибыль возможно получить, когда ее цена вырастет, причем значительно. Так что действуйте и приобретайте ваш обучающий курс прямо сейчас, чтобы получить возможность преобразовать собственную жизнь и будущее вашей семьи.